Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! В сезон слив часто пеку знаменитый американский сливовый пирог. Очень удачным он получается, поэтому возвращаюсь к нему часто. Для теста размягченное сливочное масло и сахар взбить до получения однородной массы. Дальше я пользуюсь одним лайфхаком. Прежде чем в эту массу вводить яйца, Нужно добавить 1 столовую ложку муки из рецептуры, чтобы масса не расслаивалась. Теперь ввожу по одному яйца, тщательно взбивая смесь. Яйца должны быть комнатной температуры. В муку всыпаю разрыхлитель, просеиваю. Замешиваю очень нежное кремообразное тесто. Заполняю приготовленную форму этим тестом, аккуратно разравниваю. Сливы режу пополам и вынимаю косточки. Вокруг того, как укладывать сливы, развернулся нешуточный спор. Я укладываю через одну, то вверх, то вниз разрезом. Так пирог будет умеренно влажный, а слива впитает присыпку из сахара и корицы, которую нужно смешать между собой и присыпать готовый к выпечке пирог. Выпекается он 45 минут при температуре 180 градусов. За 10-15 минут до готовности пирог можно накрыть фольгой. Пирог получился рыхлый и воздушный, с легкой кислинкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и обязательно делитесь им в сетях. не стесняйтесь комментировать, а я вам говорю «Бон аппетит» и «Абьянтол».